Россия. Совхоз имени Ленина. Директор совхоза. Светлый образ не совсем трезвого русского мужичка в засаленной телогрейке и грязных от навоза кирзовых сапогах безнадежно устарел наш сегодняшний герой еще в шестилетнем возрасте заявил о своих претензиях на кожаное кресло современного руководителя современного совхоза и вот что из этого получилось Времени не всегда хватает, поэтому приходится на нас завтракать на работе. Я встаю первым. Остальные домашние несколько позже встают. Поэтому у нас по утрам я не могу найти пульт телевизора. Вообще-то, если честно, внешний вид очень сильно влияет на общение. Я только по субботам и воскресеньям хожу вот, без такого, вот, скажем так, прикида. Вот. А на самом деле, когда ты приезжаешь, допустим, на поле, да, все должны видеть, что этот начальник приехал. А я, кстати, в тысячу лучших менеджеров по рейтингу «Коммерсанта». У нас такое большое количество наград разных. Да, такой выпендрешь. Да, да, да. Ну, заходи, чего ты. Не бойся, да. Здрасте. Чего? Заходите. Мы сейчас работу хотели спросить. Можно вас устроиться? Спросить можно. А вот устроиться вы откуда, общество? С вами ну, как правило, больше вот мужчины интересует. Потому что женщин а, у нас, как правило, в поле, знаете, какая работа, да? Сезонная. У ну, и как зарплата. Ну, у нас маленький зарплат. Маленький. Да. Тысяча. Да. Вы же живете. Присылайте мужа, будем с ним разговаривать. Мужчину можно привести, да? Конечно. Мужчину можно привести. Это не чемодан, чего так. Мужчину можно привести. Мужчина и сам может доехать. Заходите. Это первый заместитель директора Федоров Александр Германович Это кто производством занимается Директор он все больше по внешней части так сказать, А Александр Германович занимается непосредственно производством Первое что он делает входя в кабинет директора Он представляет ему календарь Чтобы директор знал что происходит Пошел я приеду через час Клубника это то, что растет в лесу, а земляника это то, что растет на поле. Я по образованию женился в механике, а потом меня учили долго. Так вот научное название вот этой клубники, о которой мы говорим, земляник. Девушки, повернитесь ко мне, пожалуйста. Как это? Чисто. К лесу задом, пожалуйста, ко мне передом. Бойтесь. Не бойтесь, значит, никто снимать, то есть никто пугать не будет. Да, ну и что? Нет. Ягоды нет? Мало. Или есть? Мало, да? Мало. Ну тут есть минусы, а есть плюсы. Если ягоды мало, значит. А и а этот, я вам уже скажу, что все агрономы говорят, что на центральных этих нету, а на боковых э -э, есть, но ее там будет мало. Значит, все равно ягода будет высокая. А на огородах ягода есть? Нет. Нету. Нет, ничего. Мы приехали на пункт реализации. Видите, да, тут, значит, продавцы вон сидят пока еще только их немного. Значит, это уже вот покупатели, яркие представители, скажем, бизнеса под И сами реализаторы. А, вот видите? Здравствуйте, сейчас будем представлять начальник отдела реализации Рима Османовна. Значит, она командует продажей всего в совхозе, особенно земляники. Все, ладно, я уехал. Давайте. Вы тут помогаете? работать. Только Риму не обижайте, ладно? <связываем> <связываем> <связываем> да, вовремя поехали. Ой, мама. Ну пойдем. <связываем> Бухгалтер дал бумажку, написано, ну, э, у них у всех именные такие штуки. Ефимов Людмила Ивановна, это главный бухгалтер, да? В автобанке 420 тысяч рублей, в банке 3138 и в кассе 100 тысяч. Это означает, что у нас деньги есть на расчет счет. А, у хозяйства вообще, вот, когда я взял а, ключ от сейфа, очень интересно, открыл сейф, и там только печать лежала, а, совхоза. И устав. А зарплату за четыре месяца не платили. Ну, это не надо показывать. А у нас еще ряд главных специалистов увлеклись вот распределением земли. Значит, вместо того, чтобы заниматься делом, они занимались другим. Они нарезали участки земельные их, в общем, выдавали. Болт.ру пришел ко мне. Все подгоняем, как обещали. Готовы приступить к действиям. Нет. Что, у вас есть 250 тысяч долларов? Ну, <соцерт> ты... Они богатые. <соцентричные> Они все прикидываются бедными. Бессмысленно рядом с заводом давать вам территорию. А -а ну, потому что тут... тут у нас... Надежный, стабильный партнер, от которого нет никаких хлопот. У которого огромная злая собака. Ни один враг не проберется. Ну <связывая> каких такие проблем же нет, действительно. Я спорить с тобой насчет надежного партнера не буду просто. Ты же за знаешь... 10 лет ни разу не задержали арендный платеж. Это что-то значит. Это же как-то <связывая> <Больше хорошо>. <связывая> Можно выключить камеру? <связывая> <связывая> Насчет надежных партнеров ничего не знаю. Знаю только одно, что не выполняйте свои договорные отношения. Значит, э, год назад обещали заасфальтировать площадку и сделать въезд с другой стороны. Ничего не сделали. Только... Ты меня послушай. Значит, э, вот эти постоянные э, наши так называемые эти, переговоры, э, которыми, значит, как наездами, не назовешь на вас, ну, происходят от чего? От того, что вы постоянно не выполняете свои условия. Вот. Теперь дальше. Что касается вот этого участка. Тут никакого смысла развивать какое-то там хранение болтов нет. Потому что тут пищевое предприятие, да? Если что-то делать, то э, всю эту площадку забирать под пищевое предприятие. А вам представить какую-то отдельную площадь. Э, но это совершенно другая песня, да? По, по частям гораздо выделить. По частям-то закончили. Значит, это земля сих значения, поэтому она не продается. кто-то из наших э, великих э, сейкос-деятелей поехал за границу, в Америку. И там ему показали. Трехэтажный коровник. Он приезжает и говорит, что это у нас <сёк> нету. И мы 10 лет, не мы, конечно, государство, 10 лет строил трехэтажный коровник. Забухали тут бешеное количество денег. Какой-то вот институт разработал проект. Но когда разрабатывали проекты, никто же не думал, что у нас э, все так плохо. И когда коров завели, на третий этаж, на второй поставили. Значит, ну, они, естественно, коровы же, они же, в туалет не сходишь. Они, значит, навоз и все остальное стало течь с третьего на первый, на головы тем, кто стоит. Потому что плохо сделали перекрытие. Высота потолков была 2,20. То есть, ну, я не знаю, кого там они собирались содержать. Эти счеты, кстати, одна проблема была уже наглядная. Потому что корова, когда в охоте, она прыгает одна на другую. Слышишь, когда корова прыгает на другой, и головой в потолок, бубух, хран, падает. Вот. Но самое плохое было другое, что вот вентиляция не работала, и корова стояла-стояла, потом раз, падает в обморок. Ее, значит, ну как, ее за ногу цепляют, вытаскивают трактором, то, что, думают, умерла уже бедняга. Вытащили на улицу, и вдруг она как молодой теленок весной, значит, хвост торчком и бегать начинает, потому что вздохнула. В общем, мы там угробили все стадо, потом в 86 году приехала областная комиссия, министерство, и дала заключение, что там вообще никаких животных содержать нельзя, даже кур. А, вот мы сейчас поймаем людей на работе. Здравствуйте. Здравствуйте! А обед будет? будет а сейчас приведу. Сейчас? Да. А дойка когда начнется? А в час. В час, да? Ну ладно. Хорошо. Сейчас. А прохорова здесь? Нет? Здесь. Ну пойдем за техника, посмотрим. Да. Гарный девчонный, так у ничего не день рождения. Посмотрим оборудование. Здравствуйте. А где? Сейчас я ее приглашу. А она где? Сейчас Захватим. Что они там делают? Надежда Ивановна. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Празднуем день рождения. Ну, ну-ка, ну-ка, немножко, да. Здравствуйте. Вот весь цвет животноводства, совхоз имени Ленина, Празднуем день рождения. В обеденный пиджак. В обед. Да. А вот Надежда Ивановна сегодня день рождения, поэтому, видите, мы же не можем, чтобы день рождения отпраздновать вечером. Так, вот видишь, как я тебя захватил. Ну и что, зеленка сейчас едят? Да, вот это смесь. Смесь ну, и, и, немного, как, значит, и как поедают? Нормально. Паток, комбикорм. Нормально это как? То есть ну, ты ну, многого навоза нет. нет. Нет? Это же навоз. Ну, к сожалению, такая вот, когда я... <смех> Жена сразу может определить, когда я был на ферме, когда не был. Потому что я вхожу, от меня такой запах навоза. А вот сейчас вот будут раздавать корма. Эта машина, вот которая сейчас будет раздавать корм, стоит 30 тысяч долларов. То есть для того, чтобы сейчас заниматься животноводством, ну и вообще сельхозпроизводством, нужно много денег. Да? Нет, Италия. Италия. Да. А! Все, все прибегают дарить. Мой Значит, начальник, э, главный знать, еще что будет происходить. Главный знать техник, да, и начальник производства. Они по жизни, он пришел, и ее позд... поздравил. Из Нет, почему? Это другого. Одна делегация пришла в детский сад, когда мне было там, 6 лет, и значит стали показывать детей. Спросила, мальчик Паша, а ты что хочешь? Он говорит, а, мальчик говорит, а я хочу быть директором совхоза. И вот когда я уже стал директором совхоза, моя воспитательница, которая всю жизнь там прожила в совхозе, рассказывала всем, вот Грудинин, еще в 6 лет он говорил, что хочет стать директором. И стал ведь... А я все сейчас пытаюсь вспомнить, почему же я мечтал, сейчас вспомнил. А у нас был директор такой, Павел Николаевич Павлов. А я, сын его экономиста, маленький еще, приходил к папе на работу, а у директора в кабинете был такой большой стенд, и стояли восковые яблоки, то есть яблоки, ну, лежи. И мне Павел Николаевич Павлов, прежний директор, разрешал поиграть, я сидел в его кресле, и играл этими яблоками. И с тех пор у меня зародилась мысль, что если я буду директором совхоза, я смогу играть этими яблоками сколько захочу, у меня никто их не отнимет. Вы не бойтесь, что вы так корреспонденты. Ну пойдем на завод. А когда ремонт должен закончиться? Они успеют? А, нет. нет, подожди, я не. А когда, нет, да. Катя, а когда закончится ремонт, я спрашиваю, здрасте. Если да. они только сегодня начали. Когда вы работать-то собираетесь? Ну не за неделю я этого они сделают. за неделю? Да, он 23-й начинает котельник включать. График ремонта есть вообще какой-то? Давайте нарядить а этот вопрос, поднимите со Стронкиным. Потому что если он думает, что и он пригнал этих, они тут будут ходить. Сегодня они туру устанавливают, завтра будут чистить. Он через а они вам скажут, нет, извините, подождите. Поэтому давайте какой-то график должен быть. Ремонт. А в наши планы не ходит покрасить водонапорную башню. интересно, я узнаю о ваших планах. Не надо ли покрасить? Надо ее поменять вообще в водонапорную башню. Если ее не покрасить, то ее придется менять. Так ну что так надо, красить или менять? Сначала красить. Ну так давай, когда? Ну так сначала нужно узнать, сколько это стоит, кто это делает. Потому что мы же не сами будем делать, да? Ну так в том то и дело? Ну так нет, я тебя другом говорю, о том, что если ты что-то планируешь, то я приду, вот я сейчас спросил тебя, ты говоришь, надо ее вообще менять или красить? Так ну давай покрасим или поменяем, но ты должен сказать, сколько это стоит, что? Слушай, там вот за, ру за углом да. ремонтируют машину. А кто разрешил? Пойдем посмотрим склады. Вы ему ограничите скорости поставьте. Валя! Здравствуй. Сколько у вас соков осталось, ты знаешь? 149 тонн? Да. Пойдем, а то холодно здесь. Как, как? Работа директора совхоза. То вымочит дождик, то солнышко высушит, то холод зайдешь. Ну, все таки. Как вы тут живете? Я всегда прихожу и говорю, как вы тут живете в телогрейках, женщина. Живем. психозпродукции, она конечно замучила когда по этой москве реке к полям совхоза под как, это, как они речники да, на, на этих как они приходят сюда на баржах ночью паркуются и баржи свои забывают капусты бедный совхозов и потом также быстро отплывают их поймать практически невозможно Здравствуйте, Вадим А где мы привет, где у нас работают? Это поливают там, Бижинского? Там. Это наш поливают? Ну это... Сигма. А поехали, Сигма, посмотрим. Поехали. А ты садись ко мне тогда? Я тебя обратно привезу. Так, ну и что, какие виды нарожай, Ваня? Виды неплохие. А то Зоя жалуется, что морковка вот такая. Ну она устала, жукей. Что вот так, все как разом тронулись отсюда, в четыре а часа? Нет, нет, мы не тронулись, а там две грызги надо. А куда ворота, они рванули-то, эти два? А эти на пятую бригаду, мы здесь заварили. А -а -а -а. то есть здесь уже ворота закончили. Ворота, не Со не стороны, не стороны, знаешь, как это выглядит? Мы и едем, смотрим, сначала да, там все да. -то толпились, толпились, потом как все сели, как рванулись. Я говорю, что ты мечтал, что закончили, что ли? Я пел когда-то, играл на гитаре и пел. Сейчас не пою. Нет, правда меня в этот Новый год разобрало. Я взял гитару и запел. Мои подчиненные даже не знали, что я пойду. Wh ну так все реже и реже. На самом деле ты никогда не обращал не имеешь? Постепенно меньше общаешься, то есть меньше реже встречаешься с друзьями, с людьми. О. -о, -о не попали, надо было нарушить правила. Ну ладно. <language> <sitzt spoilers dun> Ну что такое-то? Что? Ну как обычно, понятно. Да, не ловай, Можно? Можно, только вы скажите, где ваш подчиненный Лахов? Сами-то вы опоздали на две минуты, а ваш подчиненный. В войне да. потому что без этого солнца в войне да, будет да. страна не выиграла Инген, вы главное не волнуйтесь потому что кто-то там что-то сказал никого не слушайте ну я их не слушаю вы же как на войне наше дело правое да. победа будет за нами чего вы волнуетесь ну, Все спасибо будет хоть вы поддерживаете да. нас